в нашей семье пополнение. Всем привет, в нашей семье пополнение. Я решил поделиться с вами этим событием. У нашего сына недавно был день рождения, ему исполнилось 14 лет, и мы решили подарить ему собаку породы Бигль. И сейчас я поделюсь с вами некоторыми приятными и смешными моментами. Вот мы и дома. Дома. В зеркало смотрим. Бони встретил с шипением. Скажи, Боня, кто это пришел к нам? Боня, это лялька. Бегает, бегает с собой. Целуется с собой. Бони вообще в шоке. Что происходит? Что происходит? Кто это? Боня, привыкнешь. Бедный мой кот. Бедный мой Боня никак не привыкнет к новой сестренке. Прячется от нее. Кстати, новая чада наша, смотрите, как быстро освоилась уже с кольками. Тут играет вообще улетает. Сойка наша. Ну-ка, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, что ты тут делаешь? Ага. Игрулик тебе, сколько игрулик тебе понакупали, да, родители новые? Бонька, получается, второй день живет у нас на верхах. Вниз почти не спускается. В туалет только с сопровождением ходит. ему, для Долька, и куда ты понесла? Кота горшок. Интересно, куда ты его понесла? Помыть, может быть, хочешь? И вот так у нас происходит, когда Долька сама пописила на пеленку. Ну, девочка, молодец сегодня. Может, кто посоветует хороший проверенный способ, как приучить нашу Дольку ходить в туалет на пеленку? Нам еще долго нельзя гулять. Через три дня делаем последнюю прививку, и потом еще где-то недели три нельзя выходить на улицу. А мы замучились уже бегать за ней, вытирать, ловить, сажать на пеленку. Она через раз это делает. Мы, конечно, даем ей вкусняшки после этого. Но, может быть, еще есть какой-то хороший способ. Поделитесь, пожалуйста, информацией. Заранее большое спасибо. Бонь, что, подружились вы? Скоро у них любовь поэту. Доля занимается? Ну как ты там? Ты тяжелая коза. Бони. ну когда вы уже с Долькой будете под лежать, а? Долька? Долька, а Долька? Вкусная бутылочка? Друзья, прятать нужно абсолютно все. Она уже все полки у нас, в общем, достает, уже начинает запрыгивать, да, Долька? И цветочек ей надо попробовать, все. Доля, фу, нельзя, нельзя, сказал. Убежал, да? Долька и так, и так хочет Боньку достать, и так, и так. Боня, Боня выдерживает все натиски. За хвостом там. Да. Боня, скажи, чё, чё, чё пристали ты ко мне? Пока Долька носится с рулоном туалетной бумаги, Боня балдеет на столе. А вы все разрешаете своим питомцам? Долька! Долька, ты ко готова. Вот такое в нашей семье пополнение. И, к слову говоря, если вы живете в Сочи и не знаете, куда пристроить своих деток, приводите их в наш частный детский сад «Маленькая страна», которым уже третий год успешно руководит моя супруга Мария. И если пазл сложится так, как мы хотим, еще откроется наша частная начальная школа. И еще, если кто-то из вас имеет собаку породы «Бигль», Поделитесь, пожалуйста, какими-то советами, рекомендациями по воспитанию этой чудесной собаки. Заранее очень признателен. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.